Здравствуйте, я на экзамен. Можно тянуть билет? Билет номер 27. Футбольные поговорки, афоризм харизме цитаты. Готовы сразу отвечать? Да. Присаживайтесь. Ну что, Владислав, какие футбольные цитаты вы знаете? Техничный защитник, враг команды. Хорошо. Не, не забиваешь ты, забивают тебе. Принято. И э, знаменитая цитата Эдуарда Васильевича ⁇ Футбол вправо, влево и в ворот ⁇ Классика. Ну что ж, Коля Динамо, тогда продолжите фразу ⁇ Кто нам забивает ⁇ Не знаю. Кто нам забивает ⁇ тот потом делает нас сильней». Ладно, давайте трудовую, Влад.